Скажите, пожалуйста, вот какое на вас произвело впечатление вот это сегодняшнее мероприятие с посланием Путина? Никакого. Ничего особенного мы не услышали. А, ровно то, что всегда было. Как бы. А, ну, можно только добавить, что, пожалуй, как бы Путин. А, я не знаю, впервые или нет, но, в общем, включил агрессивное, агрессивное такой месседж для, для Запада. То есть, это, мне кажется, подача. Путинской, все, путинской лоббистской группировки, а, а, а, потому что с одной стороны какие-то красные линии вдруг появились, при том, что а, Россия сама будет определять эти красные линии. То есть вот, а, мы будем сами решать, что враждебно, а что нет, вот, и мы хотим со всеми жить в дружбе. То есть в данном случае Путин фактически потребовал от Запада как бы, сохранить его право там, проводить а, атаки а, на... на инфраструктуру политическую, кибератаки, продолжать, продолжать безнаказанно череду политических убийств, ну и, естественно, конечно, делать все, что он хочет, как минимум, в ближайших окрестностях геополитических. И я думаю, что его упоминание о том, что в Беларуси готовился переворот, это, в общем, еще, еще один индикатор, того, что какие-то договоренности с Лукашенко достигнуты, и на белорусском фронте будет прорыв. Вот. Про Украину вообще, как я понимаю, не было ни слова сказано. И это еще раз показывает, что Путин как бы не собирается ни с кем эти вопросы обсуждать. То есть это решение, которое будет принять Путин, и он же будет решать, какие действия Запада, скажем, в поддержке территориальной целостности Украины, являются враждебными по отношению к России. Но в то же время не было заявления о признании так называемых ДНР в НР в качестве независимых государств. Не было ничего сказано о возможности войны. Не показывает ли это, что Путин, наоборот, отшатнулся бы как будто бы в сторону после резких движений Байдена? Мне кажется, как раз, что мы наблюдаем обратный процесс. Путин считает, что Запад слаб, Запад не готов к, к жесткой конфронтации, и поэтому вот появляются эти красные линии. То есть прямая заявка, что а, будем делать, как считаем нужным, а если вы дернетесь, а, то мы будем определять, что является враждебным, а что нет. А, я вообще не ждал в послании никаких а, а, конкретных заявлений, там, скажем, по... А, Украине, там, по там, ДНР, ЛНР а, или по Беларуси. А, мне кажется, все это обозначено. Путин обозначил а, готовность а, готовность продолжать свой агрессивный курс, если Запад не пойдет на капитуляцию. То есть мы хотим с вами жить в хороших отношениях, вот, но мы будем делать то, что мы считаем нужным. А, я несколько часов назад говорил а, с BBC, с одной, с одной из служб, слушал корреспондента их, который был в Москве, и надо сказать, что вот именно так значительная часть западной общественности воспринимает. Увы, меня спросили в лоб, а вот все призывы к санкциям, не является ли это эскалацией, и не проще ли как бы попробовать договориться сейчас с Путиным, потому что он явно же демонстрирует готовность к каким-то каким разговорам. А вот я, конечно, спросил по поводу... Там, Таких очевидных вещей, как там, аннексия Крыма, развязанная война в Украине, а, череда политических убийств а, а, по всему миру, в том числе и в Великобритании. А, а, продолжа, про, продолжение подавления всех а, маломальских политических свобод в России. Ну, ситуация, естественно, с Алексеем Навальным. И спросил, как бы, вот, насколько, насколько эта ситуация а, а, может считаться нормальной для того, чтобы не, не, не делать шагов, которые, возможно, могут привести к эскалации. Эскалация неизбежна, это, мне кажется, Путин сегодня сказал по его если не будет выполняться его требования. То есть, грубо говоря, он подразумевает, что мы будем взрывать склады столько, сколько захотим. А если вы нам помешаете, то мы посчитаем это переходом красных линий. А как вы думаете... На реальность войны, скажем, с Украиной полномасштабно, это может повлиять его послание, или он будет действительно единолично решать этот вопрос и все? Мне кажется, вопрос Путин будет решать единолично. Может быть, он уже решил его единолично, мы это точно не знаем. Вот. Но послание, наверное, неправильный не, не вообще как бы, э, механизм для, для, для, такого, для такого объявления. Все-таки не будем забывать, что в послании было много вещей, касающихся России. То есть Он там опять сделал какие-то подачки. То есть он старается как бы, говорить о вещах, которые должны интересовать рядовых людей. Он, он как бы гасил вот это... Социальное напряжение, которое нарастает в обществе, он говорил там о том, сколько там можно кинуть денег сюда, туда, говорил о ковиде, а куда там втиснуть войну с Украиной, это отдельная тема на самом деле. И поэтому, если, если такая, такая, такое решение было принято, то для этого нужно собрать верхнюю палату парламента, вот этих кучу сенатских марионеток. И они все объявят. То есть мне кажется, что э, не надо путать жанры. И, и, и сегодня Путин выглядел достаточно уверенно. Мне, я вот обратил внимание именно на его, на его принципиальную позицию про, по, по красным линиям, что сами определим, где эти красные линии проходят. Это очень интересно, очень интересное мнение. То есть получается, как бы, месседж федерального послания у него две основные целевые группы. Первое это э, российский народ которому дает. 90% в разговоров был это российский народ. И второе это западный истеблишмент западные политики, которым. опять же, оттуда это трактуется совершенно иначе. Может быть, мы так ожидали какого-то заявления об эскалации, каких-то вот таких громких заявлений, которые ну, будут подводить к вот, военной операции в Украине, что вот такая несколько риторика, скажем так, более смягченная, нас немножко как бы по другому пути повела, что ли? А видишь, как считается на Западе, это считывается совершенно иначе. Ну да, красные а... линии ведь могут везде проходить, действительно. Вот, вот, а сам, на самом деле опять еще раз вот как бы медленно, вот, вот, вот, да. вот, там международная часть послания Путина, красные линии, которые и мы определим, где они проходят, вот, угу. и а, мы не, не позволим никому вмешиваться в наши дела, то есть мы делаем то, что мы считаем нужным. А если вы посмеете, посмеете нам противостоять, противодействовать, мы будем расценивать это как а, покушение на наши интересы. Это, по-моему, прямой месседж. Ну, куда уж прямее дальше. И учитывая, что Украина не была упомянута вообще, мне кажется, вполне логично предположить, что вот эта часть речи как раз касается Украины. Путин воспринимает Украину как, а, а, а, собственный как бы задний двор. То есть он там может делать все, что хочет. Вот, а, а любые попытки защитить украинскую а, территориальную целостность, они воспринимаются им как переход вот этих вновь нарисованных красных линий. Кстати, что интересно, мне сейчас подумалось, что вот этот разговор про красные линии, которые мы сами определяем, где они находятся, он очень похож на его ответ про границы России. Помните, да, что границы России нигде. Россия нигде не заканчивается. не заканчивается. И Судя по всему, что красные линии, действительно, тоже могут нигде не заканчиваться. Могут быть в Солсбери, они могут проходить по территории военного склада в Чехии, они могут быть в квартире там, болгарского отравленного бизнесмена, ну и так далее, и тому подобное. Да, да, да. Да. Вот а я считываю Гарь... именно таким образом. То есть, как бы э, вот, э, очень краткая часть, которая касалась между, международной ситуации, она является прямым как бы, вызовом западному истеблишменту. И в общем он их берет на слабо. Фактически, это, это, это блеф, такой классический покерный блеф. И если, если Запад во главе с Америкой не сможет адекватно отреагировать на это, то Путин будет воспринимать это как карт-бланш на дальнейшем действии. Но в то же время есть и внутрополитическая история у Путина за спиной буквально на Манежной площади, на улицах Москвы и других российских городов. Вот сегодня акция в защиту Алексея Навального. И чего вы от нее ждете от этой акции, Игорь Кимович? Арестов жду. В общем, понятно, что а, на сегодняшний день никакие внутренние протесты не в состоянии пошатнуть режим. А, понятно, что каждая, каждая такая акция, она все-таки... А, ну, отщипывает какой-то кусочек. то есть, как, Понятно, что даже, даже такие монолиты, они все-таки а, подтачиваются. Но а, цена, которая за это платится, она достаточно высока. Понятно, что сегодня арестованные сегодня могут вполне получить уже не административные сроки, а реальные уголовные дела. А, но а, то, что люди какие-то выходят, вот, мы все равно говорим про тысячи людей, которые выходят по стране, Протестовать, это, это еще один индикатор того, что э, ситуация, внутренняя ситуация ухудшается. И кстати, это еще один аргумент, почему Путину необходима будет внешнеполитическая авантюра. То есть вы убеждены, все-таки в том, что та или иная авантюра состоится? Абсолютно. Я считаю, что как минимум решен образ Беларуси. Мы, мы что-то увидим в ближайшем будущем. Не случайно как бы, вот это вся, это весь, весь, этот, весь этот был балаган с, с госпереворотом, и Путин о нем сказал, снова uh -huh. сказал, а госпереворот, который организовал Запад. То есть, на самом деле, он четко указал, что как бы, вот в наши дела, заметим, Беларусь, это, как бы, он тоже, тоже рассматривает как, как собственную территорию сейчас, вмешивается, вмешивается Запад. А поэтому никаких тут иллюзий э, по поводу того, что Путин смотрит на Беларусь и, я уверен, э, на Украину, как, э, как объекты своих новых геополитических устремлений. — Так, у нас уже 30 минут, по-моему, и мы должны подключать э, Геннадия Гудкова. Да. Гарри у вас еще есть время для нас или вам нужно уже уходить? Ну, — Буквально пять минут еще. — Буквально пять минут. А вот скажите, пожалуйста, я все-таки не могу не задать этот вопрос. Сама форма организации этого митинга, который был заявлен, сбор данных, вот в эту злосчастную базу, которая потом оказалась слита в паблик, и о которой узнали, судя по всему, и силовики. Вот как вы оцениваете вообще эту идею? Мне кажется, идея как минимум острая, потому что понятно, что хочется использовать современные технологии для мобилизации людей. Но, с другой стороны, это подвергает их колоссальному риску. Ну, можно возразить, конечно, что люди от риск сознательно, но далеко не все понимают, что а, заполнение какой-то анкеты а, в сети может а, означать серьезные проблемы с, а, с путинскими опричниками. А, поэтому, мне кажется, что такая форма вряд ли приживется. То есть, вот, после того, что случилось с этой базой, а, злосчастной базой, я полагаю, что... А, Такие, такие массовые, массовые акции в интернете они должны организовываться, конечно, по-другому. Вот сбор, сбор информации, которая наверняка почти будет ложиться на стол путинским оперативникам, то есть, по существу, вот все, эти, все эти системы нацеленные на подавление любого протеста в России, они фактически получают информацию о, о, о любом инакомыслящим о любом протесте, который зародился можно какой-то кухне еще, мне кажется, все-таки такие, такие подарки делать путин, путиноидам не стоит.